Добрый вечер, Ева Добрый вечер, Виктория Добрый вечер, дорогие друзья Перед тем, как задать тебе вопрос Я хочу подарить тебе шикарный букет Знак благодарности и любви к тебе О, большое спасибо, дорогие друзья Спасибо, моя любимая Виктория Это непревзойденный букет Боже мой, это сам Господь Бог В этих розах Я слушаю Скажи нам, пожалуйста Почему ты назвала свой концерт Мой единственный? О, это интересный вопрос. я отвечу на него, потому что мой единственный. Эти удивительные слова может сказать не только женщина, но и мужчина. Потому что единственным, а это любовь, является и есть только Бог. Бог сотворил этот мир, Бог подарил нам жизнь. Он первоклассный художник и превосходный мастер по ремонту сердец. А любой чудный врач... Он источник любви, он и есть сама любовь. Вау! И это очень прекрасно! Я чувствую, что этот аромат, эту красоту мы будем ощущать сегодня в каждой песне. Не так ли? Думаю, что да. Потому что Бог романтик. И Он обладает красотой, которую надо раскрыть. Красотой пленительной и способной спасать. И сегодня, наши дорогие, мы будем раскрывать красоту этих отношений между Богом и человеком, мужчиной и женщиной. А Ева нам о земной и безусловной любви. И этот союз, и это единство — Мы будем ощущать Виктория в каждой песне, я обещаю вам, дорогие друзья, потому что на сегодняшний день это очень важно. Ощутить Бога внутри себя, что может быть прекрасней. Он и есть любовь, и Он проявляет себя в этих прекрасных отношениях. И мы строим этот мир только любовью. Я обещаю вам, что это будет чудесный и удивительный Концент. вечер.